России на заседании Европарламента. Когда вы говорите про рай в Европе, вы забываете, что этот рай обеспечила русская армия, спасая вас с агрессии с Востока. Тысячу лет, да, тысячу лет у нас не было демократии, потому что тысячу лет мы воевали. И сейчас продолжаем воевать, чтобы у вас в Европе была демократия. Кровь русских солдат продолжает литься на Балканах и в других регионах, потому что мы продолжаем что-то делать для Европы постоянно. Россия стоит между Азией и Европой. Вы вам сделали теплицу. Вы в теплице. Созреваетесь под теплым солнышком. Потому что на ваши головы не падают бомбы. Потому что на востоке стоит русская армия. Этот молодой человек, которому всего 25 лет, он помнит 68 год. Но он не помнит 9 мая 45 года. Когда война была закончена. А мы все равно послали наши танки в кровью Прагу. И вы все здесь сидите. Вы бы сейчас сидели в Бухенвальде. В немецком концлагере, если бы не наша армия, которая 50 лет назад освободила, а Южная Европа была бы под гнетом турок. Мы разбили турецкие армии, 30 раз воевали с турками. И сегодня здесь нет даже турецкой делегации, потому что мы приняли в состав Совета Европы страну, которая каждый день уже 50 лет бомбит курдские деревни. Не только у себя в Восточной Анатолии, но и на территории чужого государства. Это вы, европейцы, блокировали Ирак. Ливию Югославию, и миллионы людей сегодня умирают от голода из-за вашей политики, из-за политики Совета Европы, из-за политики НАТО. Если вы будете применять двойной стандарт и говорить, что Россия больная, больная, а вы больница, вы заблуждаетесь, мы к вам можем прийти, но в качестве врачей. Жириновский защищал интересы России на заседании Европарламента. Когда вы говорите про